мнение по поводу практики кружения вокруг своей оси стоит ли делать в какую сторону много противоречий информации могут кружиться часами пробовал совмещать с прослушиванием через динамики э -э когда вы крутитесь против часовой стрелки и у вас есть какое-либо желание то оно сбудется если женщина в воде крутится против часовой стрелки то она выйдет замуж крутиться нужно против часовой стрелки потому что человек накручивает на себя новые события жизни а когда по часовой стрелке, то разбрасывает от себя. Если вы должны кому-либо деньги, думайте об этих деньгах, крутитесь по часовой стрелке и отдадите долг. В случае, если вы имеете болезнь, тоже по часовой стрелке, болезнь как бы от вас вылетит. А в случае, если вам нужны деньги, мне нужна работа, мне нужна работа, сик работа, сик работа, сик работа, и крутитесь против часовой стрелки, быстро найдете работу. О.